Здравствуйте. Ну, сегодня хочу рассказать по поводу интересного дела, которое рассмотрел Верховный суд. Так у нас не далее, чем 2 августа 2022 года Верховный суд Российской Федерации вынес определение по делу 64 дефис КГ 22, дефис 3, дефис К9. Так вот, рассматриваемый спор... Его суть заключалась в следующем, что семья одна приватизировала квартиру, потом эти приватизированные доли передавались по наследству, и, соответственно, с каждым вот этим этапом передачи собственности они уменьшались, в результате чего у граждан получились совершенно незначительные доли которые ну, фактически невозможно было использовать в своем обороте. Да? То есть, ну, представить себе, что кто-то может использовать 3 квадратные метра жилья в квартире, ну, достаточно сложно. Ну, может быть, чемодан там разместить, соответственно, ну, чемодан будет стоять. Кровать на двух метрах или трех разместить уже сложно. Тем более выделить эти два или три метра в отдельное пользование, да, то есть это будет совершенно понятно, что часть какой-то комнаты у нас раньше сдавали углы, и вот такая схема, как бы, она будет, на мой взгляд, ограничивать права собственника основной доли. Так вот у нас есть. Статья в Гражданском кодексе, которая говорит о принудительном выкупе незначительной доли. Честно говоря, критерии выкупа такой доли достаточно расплывчаты и в основном они формировались за счет судебной практики. Так вот, если говорить о судебной практике, у нас кто как хочет, так ее и применяет. Соответственно, что получалось, что собственники основной как бы доли больше пытаются выкупить микродолю эту незначительно, и им отказывают. Вот ровно такое же дело прошло все инстанции и достигло Верховного Суда. И Верховный Суд как раз сказал, что невозможно иметь цель использования такой маленькой доли, и фактически он сказал, что собственник основной доли, больший, может выкупать эти доли микро, соответственно компенсировать рыночную стоимость собственнику выкупаемой доли, и собственник этой уже проданной доли за счет полученных денежных средств должен решать свои проблемы с жильем, самостоятельно. Честно говоря, мы э, имеем практику по этому вопросу и э, прекрасно понимаем, э, чего людям пришлось пережить, пока они э, проходили все э, инстанции. Тем более, что такие категории э, споров э, чаще всего встречаются э, между родственниками. Поэтому такие дела идут с особым шиком. И особым эмоциональным накалом. Вот. но Несмотря на это, мы достаточно удачно такие вопросы решали и продолжаем решать. Более того, на эту тему мы дали свой комментарий для адвокатской газеты. Статья вышла 31 августа и называется «ВС принял, пояснил нюансы раздела жилья, находящегося в долевой собственности». На самом деле речь идет именно о выкупе незначительной доли. И вот эта практика вокруг 252 статьи Гражданского кодекса, она, в общем, приходит к тому, на мой взгляд, что собственники незначительных долей, в общем-то, будут расставаться со своей собственностью не по своей воле, да, то есть по решению суда. Часто такие дела они связаны с тем, что за свою маленькую долю собственники хотят ну, совершенно дворец на Рублевке там и так далее. То есть их требования не, не адекватны, они не соответствуют ситуации. Когда человек просит за 6 квадратных метров однокомнатную или двухкомнатную квартиру, но согласитесь, что проще продать все остальное добавить стоимость двухкомнатной квартиры к полученным с продажи денежным средствам и, и забыть про этого собственника. Но выдвигая такие требования, у нас собственники малых долей явно злоупотребляют своими правами. Соответственно, здесь уже можно говорить о статье 10 Гражданского кодекса, которая говорит, что в случае злоупотребления своим правом Лицо может быть лишено правовой защиты. И это последствия злоупотребления своим правом. Вот. Помимо всего прочего, у нас с 1 сентября законодатели запретили оборот объектов недвижимости меньше 6 квадратных метров. То есть такой микродолей фактически нельзя распоряжаться. И этим они ну, поставили в тупик владельцев таких микродолей, когда они просто продать на сторону не могут. Основной целью такого запрета, на мой взгляд, было то, что идет злоупотребление правами. Да, то есть, когда два сособственника поссорились, один сособственник берет и продает свои микродоли очень многим собственникам. И, ну то есть дробит свою долю на более мелкие и продает разным собственникам соответственно кто-то покупает ради регистрации кто-то там с какой-то другой целью кто-то может купить в надежде выселить путем скандалов всех остальных собственников соответственно судебную систему эти споры явно подутомили и они пытаются пресечь их таким образом вместе с тем не стоит забывать, что недавно в Москве зарегистрирован рекорд, когда одна из квартир составила 7 квадратных метров. То есть микрожилье у нас оно есть, и выводить его из хозяйственного оборота, наверное, рановато. Наверное, стоит сначала увеличить уровень жизни, чтобы люди не вынуждены были покупать жилье по 7 квадратных метров, а потом уже запрещать их обороты. Ссылка на публикацию в адвокатской газете будет приведена в описании к данному видео. А на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо.